Система вентиляции на объекте в квартире в Киеве по улице Златоустовской. За вентиляцию квартиры отвечает приточно вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла майка WS-320KB. С обзором серии Майко WS вы можете ознакомиться в видео, ссылку на которое вы можете найти в описании или видите сейчас на экране. В качестве эффективности этого оборудования не стоит сомневаться, это один из лучших производителей климатической техники не только в Украине, но и в Европе. Отбирая воздуховоды, мы опирались на небольшую высоту квартиры, поэтому были использованы гибкие пластиковые воздуховоды диаметром 7,5 см. Для сравнения, при использовании воздуховода из оцинкованной стали, опуск потолка обычно занимает от 17 см. Все магистральные трубопроводы и оборудование размещены на балконе, а раздача воздуха происходит с капитальной стены. Кроме вентиляции, на данном объекте планируется установка системы кондиционирования, пароовлажнений и отопления. Для кондиционирования будет использована мультисистема DACE с наружным блоком 5MXS90 и внутренними блоками FTXS-G25 и FTXS-G50, а для увлажнения пароувлажнитель Condair CP3 Mini. С другими объектами компании Альтерей вы можете ознакомиться по ссылке, которую вы увидите сейчас на экране. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео и быть в курсе всех событий компании Alter Air.